Прикольно, парк Дельфин, парень сорвался с веревочного городка, висит на страховке, а инструкторам пофигу, инструктора сидят. Два парня, один пытается вытащить друга, нормально, инструкторам пофигу, инструктора общаются. Парни болтаются.